И ну а друзья, с вами Лунный Монах, и сегодня мы продолжим наше путешествие по сюжету Dragonflight. В предыдущих событиях двое изначальных отправили Фирака под землю, чтобы тот получил новые силы и пробудил старейшин Джарадинов. Мы познакомились с нифинами расы кротов, и отыскали Саркарета, который нашел перчатку Нелториона, хранитель клятв, и попытался подчинить себе всех драктиров, но у него ничего не вышло. Перчатка была сломана, а Саркарет сбежал. Ну а что произошло дальше, вы узнаете после небольшой интеграции. Представляя вашему вниманию сервер Сирус, уникальный проект по World of Warcraft на базе клиента 335. На Сирусе можно поиграть за Нагу, Драктира, Пандарена и прочие кастомные расы. Попробовать свои силы в Burning Crusade контенте, переписанном под 80 уровень. Посетить уникальные кастомные поля боя и арены. А также попробовать свои силы в сражении с Королем Личом и отчаявшейся Джайны, которая следует сразу за ним. Переходите по ссылке в описании и попробуйте сами испытать опыт совершенно другого варкрафта служение долгу а друзья мои что за сокровище вы мне принесли не слушайте его у него нет прав на вещи отца так значит в этом весь наш спор кому должно по праву достаться наследие лжи тирании и страха значит что-то вы нашли да. И я это уничтожила. Ты не имела права. И еще как имела. С этим устройством мой народ никогда бы не был свободен. Что она наделала? Пока вы двое грызетесь, как неразумные детеныши, она защитила свой народ. Хватит смотреть в прошлое. Вы нужны стае здесь... И сейчас встретимся вне кальдеры. Если я прав, придется действовать скрытно. оби вас двоих с героем вполне достаточно. Незачем вовлекать еще кого-то. Хм, ладно. Незачем, так незачем. Когда я приблизился, шепот стал отчетливей. Как ты, Собелиан, выглядишь плохо? Пока нормально. Я всю жизнь отгоняю от себя тьму. Я думал, что после падения Нзота она отступит, но зло древнее любого бога. Мы не достигнем высот. Ависян, давай осмотрим кратер, пока герой бьет жеродинов. Пока мы не бежим, сломя голову, в руки врагам. Ты смеешь вторгаться в священной земли за Я скормлю твой труп сам! Крон. Сдержит слово. Отлично. Эта руна должна зарядить Тотем. Видел его на крыше башни. Надо исследовать новые области. Точные разведданные костяк любой операции. Особенно такой небольшой. Посмотрим, что они охраняют. Огромные джародины. На берегах Пробуждения и близко таких не было. Это старейшины Джарадинов. Они истребляли целые драконьи выводки. рода. Вон то Кажется, вон та еще дремлет. И войны стихий ее пробуждают. Их надо остановить. Сейчас же. Погоди. Чувствуешь? Это пламя в лаве. Это же... Пламя Тьмы. Яд, который свел Тариона с ума. Надо покончить с ним. Нельзя, чтобы эта порча разрослась. Из-за стычек с Джарадинами я заинтересовался их историей. В наших архивах почти ничего нет об их старейшинах. Легенды гласят, что эти великие воины и вожди ныне дремлют под землей в ожидании своего часа. Джарадины верят, что если их пробудить, они поведут войско на войну с драконами и истребят их навсегда. Я займу свое место. Я пойду вперед и определю следующую цель. Давай-ка спустимся к пустому святилищу. Закали преклоняются перед мощью земли и яростью пламени. Это кальдера — колыбель жестокости. Они такое любят. Один из символов Эридикрона — знак союза между Закали и воинами стихий, омытого кровью драконов. Похоже, тут хранилось снаряжение старейшины. Закали умеют ковать смертоносное оружие. Эти артефакты не принадлежат ни Закали, ни воинам. Похоже, их создал Нелтарион. Неужто Джародины отыскали его лабораторию? Все это время они пытались пробудить своих старейших. Но старейшины Рошока не было здесь уже тогда, когда они отыскали пещеру. Думаю, это святилище рассказало нам достаточно. Пора найти Собелиана и нашу следующую цель. Собелиан, что здесь произошло? Нам нужно пройти незамеченными, а этот зверь оповестил бы врага. Ну что ж, что сделано, то сделано. Тени прошлого, быстрый и решительный удар, и мы тайно подберемся к кратеру. Тогда поспешим, пока нас не обнаружили. У ваших старейшин остался всего один. Терпение! Мы веками ждем, когда старейшины обретут свободу. Пусть воплощение делает то, что обещало! Кто это? Вон там, в кратере! Фирак! Он пожирает? Пламя тьмы? Я чую проконью кровь! Легите, Чарли! Чарли! Копелиан ранен. Нам надо спасаться бегством. <смех> <смех> Улетайте, жалкие драконы! Я подчиню себе силу, которой вы не смогли управлять. пламя тьмы. Так Редикрон знал о нем, и сам заразил своего брата, или фирак просто не устоял перед искушением. Сколько же нужно самоуверенности или глупости, чтобы решить, будто сможешь подчинить темную силу, неподвластную даже Налтариону? Она подтачивала его, будто язва, пока в конце концов не свела с ума. Ферака ждет та же участь. Я не могу рисковать с Абелианом. Он сильно обгорел, прежде чем я сумел вас вытащить. Надо осмотреть его раны. Он... он зацепил меня руку пламенем тьмы. Он его выдыхал, Абиссиан. Он пожирал... Оно жжет. Оно говорит. Я видел, я знаю. Позволь исцелить твои раны. Потом обсудим, как победить это чудовище. Мои раны тебя волновать не должны. Только Фирак сейчас. Ты мой брат. Я не стану жертвовать тобой. Даже ради Фирака. <свы> Хорошо. Но только за тем, чтобы я помог в будущей битве. Мы не достигли... Я... Кажется, не смогу сражаться. Тогда не пытайся. Береги силы, Собелиан. Клянусь, Ферак за это... <свят> заплатит. Надо действовать быстро, пока воины Ферака заняты другим. Так чего ждешь? Удачный момент вот-вот ускользнет! Прекрасно. Разложи ядра вокруг тотема. С их помощью мы укротим пламя тьмы и очистим рану Собелиана. Скорее, огонь ползет дальше. Мне понадобится твоя помощь. Готовься, я проведу энергию через нас обоих. У меня не имеет рука. Что ты делаешь? Вытягиваю порчу тьмы. Держись. Не могу терпеть все. Я очистил твое тело от зла. Ты свободен. Собери ядра. Надо от них избавиться. Выброси их в лаву. Но так падшее воплощение станет еще сильнее. Самое дурное уже случилось. Горской соли океан не испортишь. Если поцеловать Редикрона, то на вас повесится дебаф, наносящий урон по персонажу. Вот такая особенность тут есть. Аспекты от Сабелиан. Боль ушла? Сама рана на месте, но пламя тьмы исчезло. Оно больше не подбирается к моей душе. Значит, мы успели вовремя. Пламя ушло. Я боялся худшего. Боялся закончить, как он. Хорошо, что эта старейшина еще спит. Копье рядом с ней. Просто огромно. На вид грубо и примитивно, но как оружие оно сработано очень умело. Только взгляну на него и в дрожь бросает. Естественно. У этого оружия одна функция — убивать драконов. Отлично. Не зря мы готовились и терпели боль. У нас есть оружие и есть шанс. Главное, его не упустить. Это говорит генерал, защищавший свой народ в Запределье, или сломленный воин в поисках мести? Между ними нет разницы. Месть прекрасно оттачивает ум. Так я и защищал наш народ в Запределье. Я.. До... Ферак всегда был таким огромным. Кажется, он подрос с прошлого раза. Я убивал Гронов в два раза здоровее этого жука. Чем больше энергии Кальтеры он впитывает, тем сильнее становится. Значит, нельзя ждать. Бьем сейчас, пока он не перерос нас. Герой, тебе такие монстры не в новинку. Ты тоже это понимаешь. Хорошо. Встретимся позже. Черные драконы не пустят в мир еще одно порождение тьмы. Копье? Я что, полный дурак? Если бы оно могло пробить шкуру, жародины давно бы меня прикончили! Сабелям! Червяки дразнят меня! Пламять мы почти моё! Нельзя уходить от кратера еще чуть-чуть. А может, пламя мы? Да. Да, моя новая сила! Простегнет и восстаньте, Старейшины Джародинов! Нам надо уходить. Старейшина Игира, не дай от родью сбежать! Калий вперед! Очистить пещеру огнем, а за ней и все драконьи острова! Во! Сабелиар, я... Прости меня. Тихо. Побереги силы. Моя очередь лечить твои раны. Я пытался спасти нас, но... Засомневался. Их копья просто так не выдернешь. Крюки цепляют чешую изнутри. Я могу расплавить металл наконечника. Дай... О! Дай, соберусь силами. Собелиан, ты же ранен. Я готов на все ради твоего спасения, брат. Ты говоришь, с истинным наслением будет больно. Но заодно прижжем рану. Выдал все, что было, готово. Вытащи копье, пока не остыло, герой. Я слишком устал. Следуй за Вен. нам Нужно собраться силами, но нифы и зла ждать не могут. Лети туда. Мы скоро тебя нагоним. Раны еще не зажили, Сабельян. А там полно пламени тьмы. Жди здесь, герой, за мной. Но я справлюсь. Сила земли, помоги мне. Но я справлюсь. Справлюсь Надо помочь Этому доброму народу Брин, очнись Ведь бывало и хуже Я же учила тебя Первое правило охоты Вернись домой живым Старейшина, надо выбираться Я потушу пламя на двери Идем со мной. Я не брошу, Брин Сача! Я не уйду. Я понесу его. Беги, пока путь свободен. Брин, надо было прятаться, а не спасать меня. Ты был так молод. Мне жаль, старейшина. Тот зверь, он пах смертью и серой. Убейте его. Ради Бринсача. Поняли? Мы не достигнем вас. Воз... Ты не виноват, Сабиля. Феррак обрушился бы на них, что бы мы не сделали. Что здесь произошло? Что вы натворили? Всего на минуту отошел и... Гневион, не сейчас. Дай всем восстановить силы. Надо оплакать тех, кого убило чудовище. Пойдем, драконы. Надо исполнить долг и доложить обо всем королеве. Надо предупредить ее, что Ферак угрожает драконьим островам. Не вздумайте вешать на меня всех собак. Я даже в той кальдере не был. Гневен, мы должны рассказать все аспектам от имени нашего народа. Феррак вырвался из ролека уничтожая все на своем пути. Что произошло? Королева Алекстраза. Ситуация непростая. Мы гнались за Ферраком до огромной впадины, в которой бушевал огонь стихий. Он поглотил всю энергию и взлетел, окутанный пламенем тьмы. Пламя тьмы... Мы не можем рисковать и отправлять вас к нему. Искать Ферака и сдерживать расколотое пламя будут другие драконы. Вам в Зеролек путь закрыт. При всем уважении, Хранительница Жизни, Порчи, поддался Смертокрыл. Я уверен, что нам хватит сил, чтобы дать отпор соблазнам. Вы все? Это... Наша битва. Мир должен знать, что черные драконы не бегут от своих обязанностей. Хорошо. Как будете готовы, возвращайтесь в Зоролек. Да направит вас истинный дух Хранителя Земли. Ферак напитался пламенем тьмы и теперь представляет еще большую угрозу, чем в своем обычном облике. Он постепенно будет сходить с ума, пока бездна не возьмет над ним верх. Был ли это план Редикрона создать из Феррака нового Смертокрыла, мы узнаем уже совсем скоро. А чтобы не пропустить новые выпуски, ставьте колокольчик и подписывайтесь на канал. С вами был Лунный Монах и новое видео уже скоро.